Я подумал, что в нашей стране, вообще не в нашей стране, а сейчас в наше время, очень легко определить э, человека, которому за 35. Ну, это просто, потому что у него появляются морщинки угол глаз, залысин и канал на YouTube. И, как бы, я я прекрасно понимаю, почему. Потому что, когда мне стукнуло 35, я тоже решил, все, короче, я буду следить за всеми молодежными трендами, следовать, блядь. Но лодыжки мерзнут, пиздец. Поэтому, ну, поэтому канал на YouTube. И... Я начал выкладывать видео и думаю, ну какой это не канал, а ну, говно прям. Потому что на ну, YouTube очень просто понять, как у тебя как, как бы канал полная хуйня или ну, вся остальная, да? Вот. Потому что, смотрите, там за 100 тысяч подписчиков дают вот кнопку, за миллион подписчиков, золотую кнопку, за 100 подписчиков рекламу от Аминсцентр, понимаете? У меня не было до сих пор, я думаю, может, с контентом какая-то хуйня, или что, не надо что-то менять. И подумал, ну наверное, если просто полтора часа разговаривать матом, то ну зритель заебывается это смотреть. Ну и перестал смотреть, что было дальше. Вот. Начал думать над контентом больше. Вот. И тут начали появляться подписчики, короче говоря. Начали появляться подписчики, но есть один нюанс. Когда у тебя появляются подписчики не из твоей семьи, блядь. У тебя сразу появляются дизлайки. Какой-то один кидорас, к ним знакомит и ставишь дизлайки. Я не понимаю. То есть 13 лайков и один дизайн. Что такое? не было? Я думаю, вот этот человек, он в жизни как делает, он заходит в кафе, такой, ну, блядь, вот то обстановка, конечно, хувый. И думает, ну просто так же уйти за подлом, Надо пернуть. Перед выходом, блядь, Если вы не верите, что так люди делают, блядь, вы, пожалуйста, попробуйте проехать в вагоне метро в час и, блядь. Там столько дизлайков, там надо дышать нечего. А люди, которые сут в лифтах, вы что думаете, а это вандалы что? Нет, они ставят дизлайк подъезду. Бля. У нас. Слушайте, у нас настолько хуёвый подъезд, походу, у нас один удар, там недавно в лифте прям страйки, понимаете? И самое главное, что у меня появились комменты. То, что, то чего я ждал. Потому что я на своем канале, блядь, я пытаюсь общаться с подписчиками. Говорю, ребята, пишите мне любые темы, любые слова, блядь, я из этого сделаю стендап монолог Ну, блядь, за что боролись, где боролись. Первый коммент, который мне пришел, я прям записал. Значит, человек пишет, молодец, растешь. Давно не видел, наверное, да. Темы твоеточие. Анал. Порно. Гей, трансгендеры. Политические темы. И молодые рэперы. Ну хорошо, блядь. Она порно-политика, это про ЛДПР надо написать, просто все будет заявить. Но вот молодые рэперы и трансгендеры, блядь, остались. Я в натуре, я не знаю, как запихнуть в один монолог. Ну, я долго думал, мне кажется, я придумал. Кто-нибудь разбирается еще в рэпе? Есть люди, которые слушают рэп? Вот вы слушаете, спасибо, все остальные блядь, да, лещенькие у Ну, короче, э, вот у меня просто вопрос, вот Марк да? Потом трансгенда? Просто это бы спасло монолог. А вы прям, ты прям, ты прям слушаешь или ты, ну, прям слушаешь рэп? нихуя, да? Ну, все понятно. Но дело в том, что я тоже, я, я пытался слушать, слушать, невозможно, блядь, я начал читать. Я думал, блядь, откуда они против тексты в натуре? Мне кажется, они читают мелкие шифты с кредитных договоров. Ну, потому что по смыслу, типа, мы очень богаты, и мы тебя, сука, выидим. Очень похожи на условия ипотеки от Дербанка. И я, я посмотрел, ну, я начал разбираться в рынком, блядь, благодаря этому подписчику. Я думаю, бля, у них столько влияния, сколько у них поклонников, и они могут изменить Мы мир к лучшему, вместо этого занимаются какой-то хуген. Ну, посмотрите, они все время считают, что это дохеродини. Почему не прочесть про благотворительность? Они считают по наркотике, почему не прочесть про спорт? Они считают, что все считают, что ебали какую-то суку. Блядь, ну почему не прочесть телефон этой суки? Я не знаю. Я бы уже приехал, может быть. А эти их слова, типа, кляу, пяу, клеп. Никогда так не чувствовал себя Петросян. Нет. Просто. В схоле был чувак, он тоже так делал. Понимаете? Ну, блядь, он за это не получал миллионы рублей, он за это получал пизды от продавика, ну, потому что он на уроке его вот, делал. И вот из-за этого, с этими словами, получилось как с биткоином. Мы все считали, что это обоссанная хуйня, а? А потом на это человек все новые дела купил, понимаете? И я, я подумал, ну, раз такая популяция, я буду маркинушпермом в стендапе, короче. Все. Ну похуй, короче. Я... И. Как только я придумал, сразу совпало приезжает ко мне подруга. На прошлой деле из Новосибирска, она занимается там тоже стендапом. Мы пошли блин, по Москве, что-то зашли в кофейню. Я говорю, два кофе, и она такая, что-то... А давай я заплачу. Давай". давай. И кассир такой, с вас 900 рублей. И я, блин, вижу, у неё на лице мысли, вот там она прям написана, блядь. «Бля, сзади уже не включишь, потом подумай, что мы там в Новосибирске не можем все кофе за 900 рублей позволить, а мы не можем, блядь». И покупает кофе на кредит То есть, фактически, она взяла кредит на московский кофе. И в этот момент я поступил в первый раз как в Моргенштеру Сонда. Я спизил у нее эту шутку. Спасибо. Всем привет! Это, как всегда, часть для тех, кто следит за каналом, а именно для моих подписчиков, про которых я в том числе говорил в этом монологе. Первое, что я хотел бы сказать, что я действительно украл, украл часть монолога у комика из Новосибирска, Ксюша Мирняк. Ссылка на видео будет в описании. Ксюша, если вдруг посмотришь это видео, я надеюсь, ты поймешь творческий замысел и не будет никаких проблем. Потому что я не претендую на этот материал, я это сделал для того, чтобы реализовать творческий замысел. Типа, я Маргин Штерн стендап, я должен был себя так повести. И мне на самом деле насрать, вот и все. Если вы считаете, что Маргин Штерн ведет себя как-то по-другому, ну, пишите в комментах. Вот. Значит, мы с ней друзья. Ее монолог я посмотрел в YouTube. Вот. И мне понравилась эта шутка, я ее запомнил. И когда писал свой монолог и подумал, что неплохо было бы сделать такой ход, я о ней вспомнил. И чтобы все было до конца честно, я оставил на нее ссылку и в видео, и здесь, чтобы вы понимали, что это true. Дальше. Комменты, про которые я говорю, тоже про правдивые. Я первый вам показывал в предыдущем видео, но потом некто Андрей, кто писал мне до этого этот комментарий, написал, что не все темы я отразил, и я решил отразить все темы до конца. К чему я это говорю? К тому, что действительно пишите, предлагайте темы, Uh, иногда, может быть, те, которые, ну, как бы не то, чтобы вам кажется, что из них прям монолог выйдет, а вот такие просто, провокационные. Может, наоборот, что у меня не получился из них монолог, а я из них возьму и да напишу. Такой челлендж. В общем, Андрей, я надеюсь, ты доволен, потому что я отразил все темы, которые ты попросил в этом монологе. Этот монолог я записал с первого раза, то есть я его написал, показал на открытом микрофоне, и мне показалось, что он вышел достаточно неплохим. Uh, но если вам кажется, что стоило бы его еще лучше, а не подработать, поработать, то пишите об этом в комментах, я буду тогда не, не сразу выкладывать материал, который, как мне показалось, сразу как-то удачно зашел. Вот. А, в общем, пишите темы, следите за каналом. А, Ксюша, спасибо за часть монолога, и Андрей, спасибо за темы, и всем спасибо за то, что смотрели. Пока!